Шалом. Верующие в Мессию Иешуа говорят о Святом Духе очень по-разному. Одни вообще почти не упоминают его, так что создается впечатление, что они, вероятно, даже и не слыхали о его существовании. Другие, наоборот, говорят о нем с такой фамильярностью, что просто диву даешься. Ну и, конечно, между этими двумя крайностями есть разные промежуточные варианты, но не все ли равно? Мне кажется, что не все равно, потому что я убежден, что наше представление о Святом Духе крайне важно. Почему? Допустим, что Святой Дух — это нечто, нечто безличное. Это не кто-то, а что-то. Не он или она, а оно. Например, вдохновение или помазание. Или что-то еще из этой серии. И оно, вот это вот нечто, оно, конечно, сверхъестественное. И из всей Библии ясно также, что Святой Дух имеет отношение к силе Божьей, откровению, пророчеству, вдохновению и прочим сверхъестественным вещам. И если Святой Дух — это некая сила, которая проявляет себя вот такими различными способами, если это сила, которая может помочь нам в жизни, то мы, конечно же, захотим что? Мы захотим овладеть этой силой и научиться пользоваться ей. Конечно же, при этом слово «оно» мы будем писать с большой буквы, ведь это в конце концов не солнце и не яйцо, а «оно», сверхъестественное. Ну а дальше по вашему выбору, сверхъестественное знание, сверхъестественное откровение, сверхъестественное э, помазание. Но суть дела не меняется. И отсюда, от такого понимания вещей до оккультизма и колдовства, мне кажется, всего один шаг. Теперь допустим, что Святой Дух – это не что-то, а кто-то. Что это личность. Причем, простите за косноязычие, не менее личностная личность, чем мы с вами. А то и более личностная. Я выражаюсь так косноязычно совершенно осознанно, но вы понимаете, что я не хочу уходить в философские дебри, то есть определять понятие личности. Так вот, допустим, что Святой Дух – это личность. Теперь мы с вами понимаем, что с личностью нельзя обращаться как с вещью или вообще как с чем-то, что ниже личности. С личностью нужно строить отношения, ее нужно уважать, нужно уважать ее индивидуальность, ее свободу, с ней нужно договариваться, как минимум. Теперь, если эта личность к тому же еще и божественная, то ей, разумеется, нужно подчиниться. То есть, склониться перед ней, склонить свою волю, ну, разумеется, при условии, что у нас есть страх Божий. И нужно не пытаться овладеть ей, а позволить ей, и вот тут я чуть было не сказал овладеть нами, но это не совсем так, потому что мы тоже личность. Хотя, мы, возможно, скорее всего, личность другого порядка, если сравнивать нас как личность с личностью Бога. Но, тем не менее, нам нужно как минимум смириться, подчиниться личности Святого Духа, если Святой Дух — это личность, и позволить этой личности руководить нами, вести нас, направлять нас, и научиться, соответственно, следовать за этим э, водительством, подчиняться ему. Э, то есть это означает, что мы уже не мы будем в первую очередь пользоваться этой личностью по своему усмотрению, а она будет главенствовать в нашей жизни. То есть ситуация диаметрально противоположная той ситуации, когда мы имеем дело с чем-то безличностным, безличностным, с вещью. Эта ситуация не исключает, что Святой Дух будет нам помогать, однако отправная точка все равно принципиально другая. Теперь в центре уже не я, и то, чего я хочу, и то, что мне нужно, теперь в центре уже он. Бог. И я здесь не для того уже, чтобы устроиться в этом мире получше с помощью Бога, а для того, чтобы Бог осуществлял в этом мире свои желания. Прежде всего в моей собственной жизни, а затем вместе со мной и в жизни других людей. И вот в этом деле Святой Дух безусловно всегда поможет нам. И, конечно же, одно из желаний Божьих – это, чтобы мне было хорошо. Но что именно для меня хорошо, это решаю не я. Или не только я, а прежде всего Бог, создавший меня. Добавим к этому еще один момент. Допустим, что эта божественная личность рассматривает вас и меня в качестве своего жилища. То есть в качестве храма Божьего. Писание говорит именно это. Что Бог собирается жить не только посреди нас, как он жил в Мешкане, то есть в Скине или в храме а он собирается жить в наших собственных телах. То есть мы, в общем-то, для этого и созданы, чтобы быть наполненными Богом, и чтобы его слава сияла через нас, как она сияла через Адама и Еву до грехопадения, и через Ишуа на горе преображения. И что божественная личность, которая хочет жить в нас, это Святой Дух. Допустим, эта идея что-то меняет? Конечно, она меняет представление не только о Святом Духе, но и о нас самих, о наших телах. Слова Павла «Не оскорбляйте Святого Духа» приобретают совершенно новый смысл. Если Дух обитает не только в собрании верующих, но и в каждом из нас отдельно, то его можно обрадовать или оскорбить не только словами и поступками в наших отношениях с людьми, но также мыслями, фантазиями, желаниями, эмоциями и решениями. И люди, которых вы видите на улице, теперь уже не людишки, и каждый из них — это потенциальный храм Божий. А с храмом, пускай потенциальным, нужно обращаться с величайшим почтением. Если Бог действует в нашей жизни посредством Святого Духа, как об этом говорит Писание, и Святой Дух — это не безликая сила, а личность, причем божественная, то это также говорит нам нечто важное о Боге. Он совершает свою работу в нас не только с помощью разных низших посредников, низших по отношению к самому себе, например, через ангелов, или посредством чисто естественных обстоятельств. Нет, он не брезгует сам участвовать в нашей жизни самым непосредственным образом. Он послал вам не только пророков, но собственного сына, мессию Ишуа, свое божественное слово, которое стало человеком. И он не ограничился этим, но послал также и своего божественного святого духа. Другими словами, Бог хочет участвовать в нашей жизни всей своей полнотой. Между мной и им больше нет ничего и никого. Никакой завесы. Потрясающе, не правда ли? Спасибо. Шалом.